Всем привет ребят, вы на канале iPlay, и я хочу показать вам как попасть в другую галактику в игре No Man's Sky. Для начала нам нужно собрать все глифы, это таблички с символами координат для порталов. Всего их 16. Поэтому займемся поиском странников. Каждый странник это одна табличка. Обитают они на станциях. Но к сожалению не на каждой станции. Придется запастись варп ячейками. Если вы уже нашли странника, поговорите с ним два раза. Первый раз он говорит всякую фигню. Во второй раз появится пункт диалога, позволяющий нам узнать откуда он. Также нам понадобится 1600 нанитов. На каждого по 100 нанитов. После разговора отправляемся по координатам и вступаем в диалог с неизвестной могилой. Нажимаем извлечь знак и получаем первый символ. Далее повторяем все пока не соберем все 16 грифов. Теперь нам нужно найти портал, для этого воспользуемся сканером вездехода. Ищем инопланетное строение и отправляемся к монолиту. Нам также придется разговаривать два раза, но если ответишь неправильно в первый раз, то придется искать другой монолит, так как второго разговора не получится. Если ответили все правильно, то при повторном разговоре будет диалог найти портал, к нему мы и отправляемся. Все символы портала нужно зарядить ресурсами. Например, нам понадобится 40 натрия, 80 дигидроген, 80 меди и 80 углерода. После чего мы активируем портал. Вводим нужные координаты и проходим через него. Пройдя через портал. Нам нужно взлететь с планеты в открытый космос и полностью заправляем гипердвигатель на 100%. Теперь открываем карту и стрелками влево-право на клавиатуре выбираем пункт назначения «Галактическое ядро». Если вы перемещаетесь по карте свободной камерой, то у вас ничего не получится. Нужно нажать правую клавишу мышки и от системы, в которой вы находитесь, двигать мышку в сторону галактического ядра. Пока не появится круглый значок с надписью «Выберите звезду». Далее зажимаем левую кнопку мыши, пока заполняется круг, и вид переключится на галактическое ядро. Далее еще раз зажимаем левую кнопку мыши, пока не начнется переход в другую галактику. Все оборудование будет сломано, если оно находится в самом рюкзаке. И даже защита от вредных факторов. Ну а у меня все. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.